Ширинка на шее. Возможно ли такое? В грамотной среде возможно очень многое, практически все. Сегодня обсуждаем женские аксессуары, утерянные во времени. Начнем с первого слова, которое называется «бурнус». Что бы это значило? Плащ из белой овечьей шерсти, без рукавов, с капюшоном, который носили бедуины. Шили бурнусы из шерсти, бархата, отделывали вышивкой. Далее слово «waterproof». Непромокаемое женское пальто происходит от английского «water», «вода», «proof», «выдерживающий». Следующее забавное слово «японечка». Это короткая одежда на лямках, спереди прямая, на спине складки, будничная из набойки крашеного холста, а праздничная из парчи, бархата и шелка. Ну и вот страшное слово «ширинка». Не то, что вы подумали. Это платок. Делалась из тафты, плотна, вышивалась золотым шелком, украшалась бахромой, кистями. При царских свадьбах была даром новобрачной. Так что ширинку действительно носили на шее. А какие женские предметы, забытые временем, вы знаете? А может быть, даже и используете? Расскажите, напишите. Очень интересно и любопытно.